если мы, мы можем сказать допустим э, в именительном падеже в родительном дательном в винительном творительном предложенном, допустим в родительном кого чего меня э, дательный кому чему мне окончание только меняется творительный допустим кем чем мною ну и э, предложенный на ком на чем о ком о чем обо мне там на мне то есть э, и меняется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 То есть падежей нет меня, это родительный падеж, кого чего меня, дательный кому чему мне, э, значит, творительный кем чем мною. А в английском все просто ми и никаких воздействий. «Ми, Ми-ми-ми. Если возьмем местоимение ю, то, тоже оно везде будет употребляться с ю. А в э, русском э, падеже это будет тебя, тебе, тобой.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 Тоже как поддержные формы русского языка. В английском языке одним словом это производное от she. Его, ему, им. Это местоимение, производное от it. We местоимение, множественное число. В английском языке это все нас, нам, нами. Ну, местоимение you я уже говорил, оно не, не, не меняется, как так же, как «тебя», «тебе», «тобою». В английском языке «вас», «вам», «вами». И, наконец, вместо мнения «they» в английском языке все это и вместе «их», и «им», и «ими», это будет все «them». И, если вы хотите сказать «я вижу их»,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 а если я вижу его шляпу, его туфли, его сумку, его автомобиль, это his, это принадлежность. Допустим, я вижу ее, это же объект. Значит, я, я должен сказать, I see her. I see her. I, и, кстати, и здесь не меняется местоимение. И я вижу ее автомобиль, тоже будет х. I see her. Her. Я вижу ее автомобиль.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 Наш, наше, наше, наше. Ну, меняется просто окончание. Это в русском падежах. Все. А в английском только одно употребляется. Ауэ менее притяжательное. Причем оно указывает на что? На то, что кому-то принадлежит. Наш дом. Ауэ house, Ауэ home, Наша квартира. Ауэ флет. Понятно?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 «твоя», твое, «твои». В английском языке не имеет значения, что молодой, что старый, все будет и ее И, наконец, возьмём из применения «их». Это говорит о принадлежности. «Зэйр», «зэйр», «зэйр». «Их чемодан», «их сумка», «их портфель», «их собака», «их автомобиль», «их автобус», «принадлежность», «их принадлежит. Но если вы хотите сказать, что «я вижу их», вы видите объект. Это предыдущий формат. А там, значит, я вижу их. Будет «there». «Зем». «Зем», простите. Я вижу их. «I see them». «Зем». А если мы говорим о вещах, которые им принадлежат, значит, будет «there». Это уже принадлежность. Другое. Если мы подаем им руку, мы говорим «зем», «им». Им. А если говорим эту их портфель, мы говорим о принадлежности, мы употребляем притяжательное притежательные ⁇ Дейр ⁇ Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, оставляйте комментарии, пожелания и недостатки. See you later! Пока! Пока!